Приветствую всех любителей видеоигр, а мы будем продолжать проходить год до а, Первое, что я сразу не заметил, это то, что я уже поменялся броню. Я ее не заметил. То есть здесь ближе уже к РПГ можно менять броню. Посмотреть на карту, цели, кодекс, ресурсы даже, которые мы можем найти и имеем. Вот яблоко и дун. Также мало того, что броню можно надевать еще и на сынка. Потому что есть... Бонусы, которые дает броня Можно камешки вставлять Плюс защита 2 Это я мог сделать все-таки перед боссом, судя по всему Ну, а мы продолжим Мы в прошлой серии убили тут такого Назовем мини-босса, сначала конечно, меня пришил Но без этого никуда Я вроде все осмотрел Кстати, пока стоял, трава больше загорелась Пока я тут стоял, думал записываться сразу буду две серии Так проще Через плечи хумалову подбросил Нормально а, Здоровье, я не знаю, у нас полное-неполное полное. На всякий случай возьму сразу топор в руки Так, он взял лук Ага. По шкалой здоровья врага Находится шкала оглушения Быстро нанося удар за ударом, вы постепенно заполните шкалу. После этого он будет оглушен, возьмите его в захват Хорошо, стрелы и атаки Голыми руками наносит больше урона от оглушения Кратос переходит в рукопашную После броска или, ага Тихо-тихо-тихо, а я сейчас нажму F Отлично, вообще не плохо. Извини, малой, у меня тут есть квест. Разбивать пробок. Так, вот верни топор. На, на. Ух, он офигенности. Порвал просто. Отлично, отлично, отлично. Еще один. Давай, давай, давай. Просто порвал, как щенка. Так, отлично. С них мало того, что дают опыт, так еще это предметы эти. Серебро. Судя по всему, четвертую игрушку я уже про это пропускал. Подожди, Мало, нам сюда еще рано. Ага, окей, это не то. Я хочу сначала сюда. О, это зеркало. сначала Ты хотел разбить. Тихо. Такой расстроенный. Подожди, а как ее открыть? У меня должна быть какая-то супер сила, суперспособность. Ну-ка, малой пистольника сюда. А, то есть он даже стреляет. Хорошо. как открыть дверь Так, подожди, подожди, подожди. Я иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду, иду. Да, разрыв неплохой. Это пока не кровь. Так, так, так, еще один разрыв. Отлично. Еще достаточно нужно. Отлично. Разрываем, чисто для того, чтобы задание выполнить было проще. Потому что потом враги-то будут сильные. А, а не то жму. Отлично. Не ночью, нормально он их разрывает как-то. О, еще один лезет. Привет. О, что это? О, они уже посерьезнее. А ты что на малого ты смотришь? Не устал? На, еще одну стрелу. Так, некоторые враги уязвимы для левяха. Для а, блин, у него оглушение слезло. Ну, тогда будем тебя лупить блокчеками. Нифига, вот это я сейчас неплохо замутил. Я же говорил, лес изменился. А я говорил, закрой рот. Так, я же где дед изменился. Ты закрой рот. Неплох, неплохо. Так, все, нам здесь ничего не светит. Идем дальше. Топор возьми в руки, А, верни топор. Ага. Так, хорошо. А, это вы прям вернулись в самое начало. Хорошо. Неплохо. Мы вернулись домой. Так, подожди, а как это. Да. А, здесь все запутано. Хорошо. Здесь, наверное, огонь нужен какой-нибудь. Почему огненный тролль сжег А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Нам же домой надо, да? Да. Да, черт игрушка просто, по-моему, Сын. Иди в дом, сын. Она же почти догорела, да? Да. Уже все. Они охотились. <гас> он праха собрал, да? Да, собирает ее прах. Прям видно, как он расстроен здесь. В его глазах можно прочитать даже боль. Очень качественно сделано. Слов нет. Это у нас за дверью оставит. Все? А, нифига себе переходы. Вот это божественные переходы. Что нечестно? Ну что ты там все нечестноешь? Ты Что вышел это? из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою. Злость станет оружием. Если ее подчинить, использовать, ты этого не умеешь. Когда ты. Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, О, давай. Отец умеет принимать. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Да, попытайся такой. Ай, Оп, не попал. Давай еще. Ты... А, да, да, ты должен догнать. Оп! Ну вот зачем Медленно. Ты... Давай еще. Оп. Нет, слабо, еще. Оп! Еще! Хватит! А, он заставляет злиться. Не просто так это все. Поднял его. Твоя злость. Застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не Он готов. Он по имени назвал? По имени Атрей? Что это? Тише. Выходи! Походу, все изменилось. Ни к чему теперь прятаться? Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол, живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Сейчас мы пойдем разбираться, да? Просто ответь мне на вопрос. Сейчас я отвечу. Ты кому это говоришь, ёбодырут? Без мата даже никуда. О, привет, малой. Для меня по крайней мере. А -а -а. Такой, блин. А -а -а. Я думал ты крупнее, хотя ты явно тот сам. Чутье надо. Ты забрался, да? Да, да. Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. О, -о, -о, О, братан. Лучше уходи. Лучше не зли меня. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чита такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. О, это ты зря, братан. Ты зря нарываешься. Да, да, да. О, а, ну конечно, не зря. И это по-твоему удар? Сейчас будет удар. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. И что это было опять? Что это такое? Я предупреждал. Наконец-то! Просто как тряпичную куклу. Ты не послушал. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, а ты Херил такой сильный. Какое жестокое разочарование! Давай же! А ты где силенок, ты поднабрался? Ты думаешь, я буду с тобой руками сражаться? -ху -ху, вот это красиво выглядит. Так, подождите, как громко. Ага. ага. Лови топор. А, он его от него отрикашечивает. Вот это он выпил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фига ты тут размахался. Да ты что думаешь, я тебя лупить не буду? что Я тебя сейчас зажму и буду лупить вообще до смерти. Блин. Так, так, так, так, так. Ой-ой-ой. Ага, топор в него метать нет смысла. У, встань, встань, встань, встань. Топор в него метать нет смысла, хорошо. Скучно мне. Так, оп, сейчас. Я даже смог отразить его удар. Сейчас постараюсь, я ж тебя вынесу. А, это так и это, так, это должно. Хорошо, это так и должна. Фу, бегал на слухик, конечно. О, мой дом разрушил чуть-чуть. Так, сейчас будет клавиша, да, ким? А, Скажи я, я там подпол. Почему тут две кровати? к чему почему даже у меня тут была жена вообще-то алёвая ты пришел в мой сука том блять говно смерть тебе придет от меня и моих рук. Дома, бомб на прогиб меня не ну нифига себе, он силен конечно ой сейчас я его пеньком да сейчас вытащу а, нахуй! Кого ты прячешь! Кого хочу, того и прячу. Блять, ну он пиздец, Л ⁇ н. Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. А, нифига себе он отхилился. Еще разок! Слишком много слов. Давай еще разочек. Ой, ой, ой, ой, ой. А я хотел парировать, а я ничего не могу сделать, оказывается. Не хочешь говорить? Ладно. Может тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Так. Спартанская ярость, а как ее используют? Так, ладно, понятно. Тут как-то в параметрах все не очень хорошо показано а -а -а -а. даже видите, какие-то клавиши Z указаны, я не понимаю, что это за клавиши и я не могу спартанская ярость, Z и 5 допустим а, а, -а, -а окей пизда братан ну ладно, он, кстати, отхиливается что не очень хорошо. Не, ну он конечно силен, да, не дай боже Так, дай, дай мне топор Буду тебя лучше пока, блядь. Беги-беги-беги к нему Беги-беги-беги Ты думаешь, что ты сможешь мне сделать? Я буду накапливать ярость, пока ты не умрешь, падла А, блядь, вставай, давай, давай, давай, давай. Да ёшкин кошки, он мне не дает теперь подойти. Тихо, тихо, тихо, блок, блок, блок, блок. Вот, отлично. Блок. А, парирование вообще отлично. Блин. А, я парировать хотел. Отлично. Парировать. Отлично. Вообще хорошо иду. В сторону. А не дай, до... у, я успел блок нажать. <реш> Хо -хо. Я пока что на мази. Блин, почему отхиливается так хорошо, я так не отхиливаю Я бог или он бог, я что-то не понял. Ой, сейчас на него камешек обрушу. Это правильно. Ой, немножко земля потрескалась. Ну, я тут не при чем. Хуясь, я уставший. Побитый. Старый. Сейчас он вылезет, отвечаю. Ну, мне пора. Спасибо, был хороший бой. Я хочу отдохнуть. Это точно все, да? Ладно, пойдем домой. И сейчас он вылезет, отвечаю. Блять, Просто чувствую, что здесь все не просто так. Я же говорю. Блять, и он Его надо существовать. Но... Тебе. тебе надо было Давай, бей со всей силы. Я не а, Один, пожалуйста. Ты старый, и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знаю, вот что. Я ничего не ощущаю. Бля. То есть Один столкнул, скажем так, преемника который должен, в принципе, отключить краток. Блять, еще наверх есть. не можешь Ничто не может! Ничто сопротивление. Конечно. Я убивал богов, правда. Полчаса месева, вообще красота. Эй, стой, стой, стой! Куда? Куда? Я только поднялся. не не победить! Я. Ничего! Не ощущаю! Ну да, а а -а -а, не стоишь, да! Ааа! Все-таки он может подхилиться с помощью Если ярости. ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Ну нет! Покончим с этим! Блять, блядь, блядь, -бля. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. -тих. То есть, в принципе, я могу подхиться. А где он, кстати? Где он, где он, где он? А, вижу его. Ага. Так, надо не забывать про, па... Блядь, про парирование Тихо-тихо-тихо-тихо, вставай, вставай. Блять, не успел парировать. Не успел. Затих да, А, он сейчас кружочек Да, да, да. Молодец. Тихо-тихо-тихо. Нифига, урезай. А, это щит поставлю. Ага, понятно, он меня таки нет. Хорошо. Так, тихо-тихо-тихо. Тих. Ага, понял, понял. Да тихо ты. Он вернулся. А, отлично. Смог парировать его от... Да, пойди... Нет, сейчас он прям вообще такой нормальный, такой серьезный. Тихо, тихо, тихо. Я пойду нажал жалбок. Блин, он сейчас реально такой серьезный. Да, я уже понимаю, что я жалоб Но я постараюсь с тобой все-таки справиться. Теперь... Близко просто не стоит подходить. Просто так. А вот теперь можно выпить. Так, ладно. Ладно. Ай, не смог в конце. Слишком много пропустил. Так. Сейчас была контрольная точка, поэтому все прекрасно. Я просто слишком часто к нему подходил. Точнее, когда он отходит от меня далеко, надо просто концентрироваться. А как, кстати, его взять? Ага, ага. Я даже увернуться смог. Вообще красота. О, если его зажать? Ага. У меня будет лупить так. Хорошо. Так он прыгает, мы отходим. Потом мы подходим и начинаем его лупить. О, да тут оказывается, что в принципе все не так сложно. Оп, ставим блокировочку и опять дел. А, понял, метать в него плохо. Тоже запомним это. Удобно, ну я ж тебя. Это ж ты меня держишь у стены, алло. Не чувствую. своего. Ничу. Ну ладно, я смог резко развернуться и атаковать даже. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой. Нет, сейчас бой вообще прям просто идет. Он так парирует, хорошо. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Да я тебя лука... руками, кстати, луплю. у тебя руками ты неплохо идт. Опа, парировал. Главное вовремя, видите, нажал. А, ну здесь уже таймер, да. Ой, почти скинул, он ухватился, падла. Топор скинул. А если ему гору голову, голову отрубить, интересно? Он. Как? Давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, души его, души, души. Ах, я надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, не смог. Пытается глаза выклить Сейчас шея до там? Скидывай, на Не смог, он у шея свернул. Как ты не смог? Так, ну, в принципе, божественные силы у нас еще присутствуют. Что уже хорошо. 5 если он сейчас встанет это будет, конечно, вообще пиздец, если он сейчас вернется. Бля, полчаса, прям махача просто. А топор не хочешь забрать? Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Судя по всему, они хотят все равно меня убить. Я в прошлом я просто хотел правду, насколько я помню. Что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. А, это я иду. Я сначала подумал, что это не я иду, а потом все-таки что это я иду. Устал. но старый уже. Можно понять. А, вот, все-таки регенерация есть, какая-никакая. Ну, божественная. И я тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Интересно, почему она все-таки умерла? Оставаться тут нельзя. Сын. Ой, живой, хороший, там, все нормально. Я думал. Я думал... Ух, не беспокой, все хорошо. Тебя одного никто все не оставит. Хорошо. Отца, все все хорошо. хорошо. Ой, все хорошо. Идем. Собирайся в путь Мы уходим Дай бог этот гандон Так и есть Но выбора не осталось Докажи мне Докажу О? Вот это вот правильные слова. Не постараюсь или еще что-то? А докажу. Ой, это правильно, что вперед пропускает. Почти, ладно. все Гора. Ай, как красиво. Путь будет долгим. Выполнены да, отмеченные деревья. Но он очень важен. О -о -о. Что тут случилось? Так, значит, четвертую игрушку я все-таки проебал. По-другому это никак не сказать. Так, бестиарий. А, к нам домой пришел странный человек, покрытый татуировками, напал на папу. Вот это была драка. Все поломали. Раньше папа говорил, что я еще не готов. Но, видимо, убийство чужака, заставил его передумать. Кто же это был и что ему было нужно? Непонятно. Так. Ага. Хорошо. Понятно. Хорошо. Здесь я ничего не могу. О, спринт появился, наконец-то. Где искать четвертую игрушку уже, судя по всему, нет смысла ее где-то искать Но я быстренько все-таки пробегусь к лям. Может быть мы что-то разрушили, и я теперь могу найти что-то Но нет, нет, не варик, ничего нигде нет Хорошо Ладно, побежали, у нас еще есть парочка минут Нет, вот сейчас опять появится, это будет, конечно, вообще красота А куда нам бежать кстати? А, нам вниз, хорошо Я не знаю я не, не знаю. О, он к нам с кем запрыгнет. Я сделал то, что должно. пока ну, отвечает суховато, но... Ты мог не меня одного, ладно? Ладно. Конечно. О, о, о в чем-то мы с ним схожи. Блядь, надеюсь, он больше не появится. Вверх. Вверх. Оп, он Ты опять. раньше убивал людей. Ты это умеешь. Богом! Мы брать. делаем, что нужно, чтобы выжить. Я Богов. понимаю звери. Они пища. Браубры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние, Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Вот это верно. О, нифига он высоко прыгает. И это было тут всегда? Да. Опа. Поможешь мне забраться? Да, Иди, помогу. помогу. Конечно. Иди, помогу. А, ну я так сейчас малого, да, только подкину уже? О? Оп! Сам, ты пока не запрыгивай, подожди, рано, еще тебя запрыгивать Отлично. Хорошо. Его да, да, не проблема. вперед Есть. Сын. Да. Ага, красавчик. Скинул мне цель Так. А... Даже что-то сейчас казалось уже. Мне интересно, есть что-то в этих предметах, которые я буду ломать? Это во-первых. А если что-то, что я мог пропустить? Тоже как вариант. Стоп! А как же ты переберешься? Вот так. Привет, малой. Я уже залез. Так. Раз. Два. И сундук. А я не к нему, да, шел, судя по всему. Да, судя по всему, не к нему. Так, ладно, допустим. А, я тупой Здесь, пожалуйста Какой я тупой Я теперь понял, к чему, значит, переберешься Опускай мост Да-да-да-да Вниз, вниз, вниз Опускай Ага Конечно Ой, все заканчивать пора Да-да-да-да Блин, просто реально полчаса, реально махачи. Ну ладно, мы сейчас Нам до КТ дойдем. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношения и вешает повыше от воров. Но старое. Ага, давай его разрушим. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Блин. Я только что срубил ведро, чтобы сделать просто... Двойной подъем, двойной... Ну, короче, чтобы дважды это все сделать. Красота. Хотел до контрольной точки дойти. Конечно. Да-да. да, да. Давай, давай, беги беги-беги-беги. Блин, у ну, ну, выглядит очень качественно. Мне нравится. Вообще, как сделан мир, красиво. Прыгай, прыгай. У меня куда наверх? А, ну, прыгай. Я так и подумал, что надо прыгать. Отец! Еще, ну. По пути мы встретим других людей. Так. Да. Скорее всего, Верных? да. Нет. Не факт. <смех> Возможно. Вот это уже, скорее всего. Да. Так, сейчас я цепь опущу. А ты зачем в низ ты пополз? Я вроде здесь ничего не забыл. А, -а, а, даже... Стоп. Даже так. А это неплохо. Только зачем я спустился по ней? Ну, на всякий случай. Может быть, надо будет вернуться. Вдруг я что-то забыл, да? Это типа отсюда сверху посмотреть. Вдруг я не увидел сундук. Да, логично. Давай, Сим, наверх. Сейчас, наверное, будет контрольная точка как раз. Да, вот как раз на ней и закончим. На этой красоте-то, да? Какая Смотри, красота. Обьюга вон. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Угу. А теперь... Но... Вон там, в ней прореха. А, вижу. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. А -а -а -а. Я, кажется, догадываюсь. Она не просто так сделает проверку. Идем. И, И он это думаю. понял. Она понимала, что он о, слишком долго будет готовить своего сына слишком долго. И выбрала деревья. Вон, видите, вот там вот была бы мышка, не знаю, как это. Тихо-тихо-тихо, не падай. Вот здесь вот деревья, она сделала брешь. Сюда начали, естественно, сюда теперь могут приходить монстры. Тут не одна, скорее всего, брешь, я больше чем уверен. То есть здесь, видите, именно вот здесь видно брешь. Последняя, да, там как раз вниз по реке, как раз к дому и все такое. Она выбирала деревья чтобы сделать брешь, чтобы сюда приходили монстры, и чтобы, когда уже Кратос уже будет понимать, что все-таки сын не такой, как он, пусть он полубожественный, тоже как и Кратос, но сын все равно ведет себя по-другому. Естественно, да, он более человечный, ну, назовем это так, более сопереживательный, уже можно понять по игре. И она подготовила, сделала так, чтобы он все-таки взял сына, я не знаю, на какую гору. Наверное, на эту. А может быть и вообще туда. Вот туда, да. Туда, скорее всего, для пути развеять ее прах. Вот так вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагаю игры для обзоров. Спасибо. Пока-пока.